Что, дорогие друзья, сегодня здесь, в историческом музее Горки-Ленинске, мы проводим встречу с братской компартией, компартией Китая, с нашим посольством, вот, которое имеет очень тесные связи. И мы это узаконили меморандум взаимодействия наших партий, который подписан был много лет тому назад. Хочу поблагодарить посольство Китая нашего друга и товарища, который регулярно представляет информацию нашей партии о всех важнейших событиях, которые происходят в Китайской Народной Республике. Я там был многократно и горжусь тем, что наша страна вместе с Китаем сегодня решает важнейшие мировые проблемы, направленные на укрепление дружбы, мира и взаимодействия. Это принципиально важно на фоне того, что американцы и натовцы объявили, по сути дела, не просто гибридную войну, а жесткую информационную, финансовую, экономическую. И лишь сообща можно преодолеть эти большие сложные трудности. Владимир Ильич Ленин первый в мире заявил, что взаимодействие нашей державой с Китаем, Индией и другими странами будет очень приятно сказываться на развитии всего мира. И в этом отношении советская страна последовательно выполняла его наказ. После образования Китайской Народной Республики встречи Мао Цзэдуна со Сталиным было принято историческое решение. Построй помочь Китаю построить первые 156 заводов, начиная с автомобильного, тракторного завода в провинции Ханань. Я не раз выезжал в этой провинции, был в этой провинции, она в центре Китая, в ней сегодня проживает 110 миллионов, больше, чем в любом европейском государстве. И там Компартия Китая создала выдающуюся промышленность, построено за последние годы более 500 предприятий, выпускают автомобили всех видов и марок, освоили блестящий электро... автомобиль, который будет олицетворять эту промышленность в будущем. Мы все сделаем для того, чтобы эти отношения развивались по Хочу поблагодарить послам товарища Си который активно помогает нам развивать эти исторические связи. Еще когда товарищ Си был мэром Шанхая, мы познакомились, и с тех пор наша партия активно сотрудничает и реализует все главные задачи. Я вместе с президентом вылетал в Китайскую Народную Республику, и мы там участвовали во всемирной выставке Шанхая. Должен сказать, она очень благоприятно сказалась на укреплении наших связей, и президент Путин гордится тем, что товарооборот, экономические, научно-технические, космические связи развиваются каждым днем. Мельников, мой первый зам, впервые в истории России возглавляет общество российско-китайской дружбы. И в прошлом году мы отметили целым рядом блестящих мероприятий, столетие Компартии Китая. Я когда выступал в Пекине на форуме лидеров всех азиатских партий, вдруг услышал оценку, оценку, Руководители, которые приехали со всего мира, они прямо сказали, только за то, что Компартия Китая вывела из полной нищеты почти 800 миллионов человек, только за то, что построили развитую, мощную, индустриальную страну, за это и поставят самый величный памятник на любом суде истории. За то, что Владимир Ильич Ленин собрал нашу страну после поражения Российской империи в Первой мировой войне, за то, что здесь, вот, в Горках Ленинских, он вместе со Сталиным и другими руководителем партии большевиков, приняли план возрождения нашего державы в форме СССР и создание первого плана электрификации нашей державы. За это наш народ и все народы земли будут благодарны. Поэтому я... Хочу вас поприветствовать, поздравить сегодня в день. Сегодня 1 июня, начало лета, День защиты детей. Сущность любого государства, его гуманистическое, определяется прежде всего отношением к детям, женщинам и старикам к нашей истории. Я считаю, что закладка вот этой уникальной аллеи дружбы в год, когда Компартия Китая будет проводить свой исторический 20-й съезд, он наметит программу на ближайшие 50 лет. Весьма знаково и интересно. Я приглашаю вас посетить сейчас эту экскурсию и поучаствовать в наших торжественных мероприятиях. Дети, пионеры наши, дети Китая сейчас дадут вам прекрасный концерт. Я бы попросил посла нашего друга и товарища сказать несколько слов, пожалуйста. Спасибо, Валерий Геннадий Андреевич. Я очень Спасибо. рад принимать Спасибо. участие в сегодняшнем мероприятии, особенно на территории Ленских гор, гор, горки. горки. Да, и хотел бы отметить, что Владимир Ильич Ленин Вождь всех пролетарских партий, в том числе, в частности, Коммунистическая партия Китая. И мы следуем тому же пути и строим социализм с китайской спецификой. Мы прекрасно знаем, что в прошлом году мы отметили столетие основания Компартии Китая. За 100 лет Компартия Китая в духе марксизма, ленинизма и в китайской специфике мы совершили революцию, получили власть, построили прекрасный Китай. И сегодня китайское развитие вышло на очень высокий уровень. Сегодня мы на этой территории... Мы хорошо помним, как правильно отметил уважаемый Геннадий Андреевич, что мы прекрасно помним ту помощь, оказанную нам Советским Союзом сразу же после образования КНР и то образование КНР, конечно, в революционный период. Мы хорошо, прекрасно понимаем, что это первый значит, фундамент, прочный фундамент для дальнейшего устойчивого развития наших отношений, дружбы и сотрудничества между Гитлами и Россией. И даже эта дружба продолжается до, до сегодняшнего дня и будет, и будет развиваться. Сегодня, конечно, мы вместе отмечаем День защиты детей. И хотел бы пользоваться этим случаем. Поздравить всех детей с праздником! Дети, наши Прекрасное будущее – это гарантия нашей перспективы. Наша задача – это плотно работать, чтобы создать прекрасное будущее, хорошие условия для достойной жизни наших детей и для того, чтобы гарантировать стабильное, устойчивое развитие нашей дружбы и сотрудничества. Сегодня мы вместе посадили деревья, аллеи, Аллея, мы мы уверены, что наша дружба, как, это, как эти деревья, будут, будет глубоко пустить корни и крепко расти и процветать. Спасибо. Процветать. Спасибо. спасибо. спасибо. Но особенно спасибо. хотел бы сказать, что при нынешней ситуации, хотел бы сказать, что активизация и укрепление сотрудничества между Китаем и Россией Имеет очень важное значение, когда Китай и Россия вместе, мы можем победить над всякими трудностями. Да, мы мы можем гарантировать мирную жизнь для наших народов. Мы можем создать, совместно создать прекрасное будущее для наших народов. Спасибо. Спасибо.